всем привет не так давно мы были с отцом на рыбалке ну и захватили лодку его которую в прошлом году он приобрел это ладья украинского производства лодочка я специально не делал обзор на эту лодку целый год до тех пор пока не получил возможность лично ощутить все ее преимущества и соответственно недостатки о которых вам сейчас э, расскажу Одним из основных преимуществ данной лодки является ее длина, ровно 249 сантиметров. Согласно нашего законодательства, плавсредство нужно регистрировать тогда, когда у него длина начинается от 2,5 метров. То есть здесь 249 сантиметров лодка не требует регистрации. Как видим, в данной модели есть привальный брус и спасательные лееры. Брус привальный спасает от волны, от брызг. Весла разборные с положительной плавучестью. Передние и задние ручки позволяют переносить лодку в удобном положении. Нос поднят. Это тоже позволяет легче проходить волны и траву. Два сиденья: Одно стационарное, а одно может перемещаться вперед и назад. К нему идет в комплекте такая подушечка. Чехол снимается, можно стирать. Тоже очень удобно. За «Скарме» есть э, технические характеристики лодки. Здесь можно использовать, установить транец и использовать мотор до 2,5 лошадиных сил. Это тоже положительно. На 135, баллон 37 сантиметров. Грузоподъемность 250 килограмм. В лодке два отсека, то есть два баллона. В случае пробития одного, на втором можно, так сказать, добраться до берега. Вес лодки 20 килограмм, но я так понимаю, это в сборе вместе с сумкой, со всеми делами. Вот такие краткие характеристики. Дальше расскажу, как она в ходу на практике. Ну что, привет, друзья, давно не виделись. Как вы, наверное, уже поняли, я был в, в отпуске, отдыхал. Будут новые видео там из Анталии, кому интересно. С этим отпуском уже от, от, отвык э, сам себя снимать уже даже как-то так немножко не по себе как будто первые разы вот, ну собственно говоря всех еще раз приветствую вы на канале с дядей Мишей а, продолжаем обсуждение а, лодки-ладья а, ну что скажу о этой лодке Это достаточно внушительные баллоны 36 сантиметров для волны очень хорошо. Что еще? Ну, я буду все вспоминать, поэтому так по порядку, что вспоминаю, то и буду говорить. Значит, что мне не понравилось в этой лодке? Ну, в принципе, для опытного рыболова это не столь страшно. А именно вот эти клапана, которые вкручиваются в лодку, когда вы накачиваете, в них нету автоматической системы сброса давления, если вы перекачали лодку, например, выехали на солнце, то автоматического сброса давления там не происходит. То есть, сильно перекачивать, ну, вообще лодку перекачивать не стоит, но сильно накачивать лодку не нужно, особенно, когда вы выезжаете в жиру а мы рыбачили именно в жиру вот, потому что лодка все таки зеленого цвета. На сайте у производителя можно заказать нескольких цветов, и белую, и серую, еще там какую-то... Вот, ну, по крайней мере, так было год назад. Слань. По поводу слани. Слань удобная, нормальная, не скользкая, все хорошо. Но все-таки там идет три полоски слани вот таких. Они широкие, да, клевые. Ну, я думаю, что трех немножко маловато. Все-таки хотелось бы побольше. 4 а может быть даже 5 По месту в лодке. Значит, по месту в локе очень удобно, очень хорошо, что заднее сиденье регулируется, его можно сдвигать туда-сюда. Это действительно клево, потому что, например, вот даже учитывая рост моего отца, у него рост 172, у меня рост 181, то есть я на 10 сантиметров выше. Если сидеть лицом к лицу, то неудобно, даже при том, что сиденье я отодвигал ну, в самый конец, неудобно сидеть ногами упираешься коленками и э, неудобно конечно плюс еще один вспомнил если смотреть на нос лодки вы обратили внимание да он такой тупой есть же заостренная носы, он такой тупой вот так расходится это очень хорошая компоновка она позволяет в лодках спереди вот это место хорошо использовать то есть туда можно бросить рюкзак какой-то какие-то вещи и э, это конечно клево это удобно Весла. Весла действительно клевые, они действительно разборные, они действительно легкие, плавучие, то есть, в принципе, они не неутомимы. Нормально те. О, по грузоподъёмности. подъемности. Ну, по грузоподъёмности, подъемности, в принципе, мы ее, мы сначала сглупили, там был сильный ветер, в общем, мы два раза плавали, но это отдельно. Как говорил Конецкий, это уже совсем другая история образом подъемности вопросов просто никаких нет то есть мы вдвоем сидели у меня вес в среднем где-то 80 у вот, да, 75 вот и <плёк> <плёк> плюс еще было много вещей мы еще 4 кирпича положили потому что у нас там не ветер очень сильный был ветер вот и как бы по весу нормально то есть осадка у нее я даже не заметил что там какая-то осадка или еще что-то абсолютно хорошо она держит но вот по месту, например, если э, смотреть расположение внутри, э, реально рыбачить, вот по факту, может только два человека. Э, одному человеку вообще шикарно будет, вообще шикарно будет одному человеку. Вот вдвоем можно ловить вполне, втроем, ну не знаю, э, может быть, если не класть много вещей, то можно втроем рыбачить. вот. Если, допустим, там ребенка какого-нибудь на нос посадить, или еще что-нибудь, э, ну, может быть там девушка какая-нибудь, там миниатюрная, да, то в принципе на нос еще можно посадить этого человека. Ну или на корму посадить. А, допустим, сидение заднее сдвинуть максимально сюда, тут положить какую-то при ну какие-то прикормку там еще что-нибудь и сесть в разные стороны вот так ну тогда может быть втроем мы можно будет ходить. ну я думаю что неудобно если несколько часов рыбачить то будет неудобно втроем все-таки эта лодка действительно для двух человек мы ее когда надули в квартире это был капец. пермь ну, ёлки палки какая огроменная лодка да ну мы там четвером будем плыть фиг там когда приезжаешь на водоем, нагружаешь ее вещами, садишься там, все садятся, то там два человека максимум. Если вы подумаете вдруг, что можно, допустим, туда поставить кресло надувное, если такое продается, к ним, кстати, можно купить отдельно там, вот. Ну, можно его поставить, да, да, вы будете сидеть очень шикарно, очень удобно, но вам придется ловить самому. Вот. Поэтому, кто сам ловит, конечно, такая лодочка классная, она не тяжелая управлять ей тоже легко, то есть идет она хорошо, никаких проблем с ней нет. Вот, поэтому, ну, как бы у вас от, ну, самому очень удобно будет ездить. Я бы себе такую купил бы чис чисто для себя. Еще плюс, конечно, да, тот, что я понимаю, что люди ставят, на, на, можно на лодку прицепить все, что угодно, но по факту даже заводным изготовителем разрешено ставить на нее, ставить этот самый навесной транец, и, так сказать, усилить ее этим небольшим лодочным мотором до 2,5 лошадиных сил. То есть на нем можно. Тут, тут надо понимать вот что. То есть она же не, ну, не металлическая, она намного легче, она легче идет. Поэтому 2,5 лошадки. Если вам там где-то там по спининговать, по троллинговать, то есть не на дальней дистанции куда-то отплыть вам лень грести, вот то... Вполне нормально, сейчас есть хорошие моторчики небольшие. Я думаю, можно купить, повесить, будет очень даже удобно. Ну, привальный брус еще порадовал, конечно же. Действительно, волна, когда волна идет, она так ударяется об этот самый, об... ну там корабли проходили, она ударяется об этот самый, блин, об баллон. И за счет того, что привальный брус вот так стоит, он бьется и стекает вода сюда, то есть меньше брызг. Да, брызги могут залетать, но их так намного меньше. Лейер, кстати, вот этот вот. Ну, думают, как, как бы, некоторые могут подумать, бесполезная вещь. Э -э -э там Носить за него, в принципе, тоже лодку не совсем удобно. Вот. Э -э не нужно но этот леер. Ничего подобного. Есть не единичные случаи, когда на Дувахе переворачивались люди. Вот. И это, ну, Действительно, особенно по неопытности. Да и по опытности тоже такое бывает. Люди переворачиваются, и когда лодка перевернулась, а если к ней действительно еще и мотор какой-то прицеплен, то перевернуть ее не получится, а ухватиться не за что. И как бы, ну, если вы где-то далеко от берега, то это действительно ну, достаточно опасно. Все-таки леер, который висит э, по, по бокам, очень такая вещь полезная, нужна. Да, сзади есть ручка, да, спереди есть ручка. Ну, когда ты перевернулся, особенно в холодной воде, у тебя действительно, ну, как бы ты теряешь контроль немножко над собой, там, может быть, паника начаться, ухватился за эту веревку, и ты уже, как бы, ты уже знаешь, что ты уже не утонешь, то есть, это вещь такая очень полезная, нужная, вот. Ну, и не дай бог, спасать кого-то придется тоже. Человека надувную лодку попробуй затащить, тоже не очень удобно, можно вместе с ним перекинуться. А так, за пусть хватается и поперли. То есть вещь, вещь нужная, вещь полезная. В целом впечатление очень по ней, в принципе, положительное, по этой лодке. По минусам я уже говорил, немножко маловато места внутри, но если у вас хороший, там, приличный рост. Вот. Либо надо как-то садиться спиной, спина к спине, тогда будет удобнее, наверное. Вот. А так, в принципе, вот клапана, которые автоматически не спускают воздух, нету я забыл, как называется. Уже давно, ну в компрессорах ставят. Обратный клапан, по-моему, так называется. Вот. Клапанов вот этих нет. Я думаю, в принципе, можно поставить. А так, в принципе, я, наверное, ничего такого плохого про нее. и не сказал бы, наверное. Вот. Если будете все-таки покупать лодку, ну, я не агитирую покупать именно эту лодку. Просто делаю обзор для тех, кто, может быть, на нее смотрит и хотел бы купить. Вот, если будете покупать лодку, то покупайте хотя бы, чтобы одно сиденье перемещалось, ездило туда-сюда, чтобы оно не было стационарным. Потому что когда два стационарных сиденья неудобно, когда два человека, надо как-то ну, мириться, не всегда удобно, поэтому выбирайте лодку такую, чтобы она хотя бы одно сиденье перемещалось туда-сюда. Вот. Ä... Привальный врус тоже вещь нужная. Баллон берите побольше, особенно те, кто будет, ну, я диаметр, я имею в виду, баллоны. Те, кто будет ловить, особенно там на каких-то больших речках, типа Гибра, там, вот, там, Нистра, Дисны, там, ну, что-нибудь такое, там, Дуная, не знаю. Вот. Ну, в общем, крупные речки. Берите побольше баллон, потому что сейчас очень много э, на быстрых катерах, на быстрых лодках летают, да, и большие корабли, волна большая, это безопасность. Тут надо себя поберечь. Вот а, вот та мягкая сидушка, которую я показывал в сюжете, она шла в подарок. Если она сейчас идет в подарок, то это хорошо. Если она сейчас, ну, вы надумаетесь покупать, она не идет в подарок, то купите обязательно, потому что ну, 3-4 часа, кого костлявая задница, сидеть неудобно будет берите, потому что придется с собой что-то брать, подкладывать под пятую точку, тяжело будет сидеть. Вот, что еще? Ну, наверное, наверное, все. Задавайте свои вопросы в комментариях. Буду вам отвечать по этой лодочке, если есть конкретно по ней какие-то вопросы. Вот, подписывайтесь на канал, вы не пропустите новые видео, которые я обязательно для вас сниму. Всем до встречи. Пока.